Боретесь ли вы с насилием в своей семье? На этот вопрос очень трудно ответить. Никто не хочет думать, что его родители жестоки, но многие родители жестоки. Ежегодно сотни тысяч детей по всему миру борются с жестоким обращением в семье. И проблема в том, что большинство детей не знают, как на самом деле выглядит жестокое обращение. Чтобы помочь вам понять признаки эмоционального и физического насилия, вот восемь признаков того, что ваши родители обращаются с вами не так, как должны. И прежде, чем мы начнем, мы хотим сделать оговорку, что это видео предназначено только для образовательных целей. Если вы относитесь к какому-либо из этих признаков в данном списке, пожалуйста, обратитесь к кому-нибудь, ищите ли вы помощи или просто друга, с которым можно поговорить, позвоните на любую из горячих линий, перечисленных в описании ниже. Независимо от того, насколько напряженным или одиноким вы себя чувствуете, помните, что помощь всего лишь в одном телефонном звонке. Теперь давайте вернемся к видео. Во-первых, они физически жестоки. Применяли ли ваши родители физическое насилие по отношению к вам? Если родители применяют любое физическое насилие, они жестоки. Многие жестокие родители оправдывают свое физическое насилие. Но, согласно данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, никогда не существует веской причины для физического насилия над ребенком. Если это происходит в вашей семье, то у вас жестокий родитель. Более того, они злоупотребляют словесно. Вербальное насилие может быть трудно распознать. Многие дети даже не осознают, что их родители оскорбляют их, но личные нападки, критика и другие ранящие комментарии являются распространенной формой эмоционального насилия. Вербальные нападки могут никогда не оставить физических шрамов, но агрессивные и сглаживающие комментарии могут нанести ребенку эмоциональный ущерб. После многих лет словесных оскорблений многие дети с трудом восстанавливают свою уверенность и самооценку, Вербальная агрессия со стороны родителей – это жестокое обращение с детьми, как бы вы это ни называли. В-третьих, они чрезмерно злятся. Как часто ваш родитель злится? Регулярно ли они повышают голос? Чрезмерный гнев – распространенный признак как эмоционального, так и физического насилия. Родители, которые взрываются и выходят из себя, обычно теряют контроль над собой. В порыве гнева они могут наброситься на своих детей. Даже если потом они извиняются, родители, которые теряют самообладание и обижают своих детей, жестоки или они заставляют вас соревноваться за любовь? Отказывают ли ваши родители в любви? Приходится ли вам из кожи вон лезть, чтобы привлечь их внимание? Жестокие родители относятся к любви как к инструменту. Они любят вас, когда вы делаете то, что они хотят. Но когда вы делаете что-то другое, эта любовь исчезает. Жестокие родители используют свою любовь, чтобы манипулировать и контролировать вас. Но родители должны любить и поддерживать своих детей, несмотря ни на что. В здоровых отношениях между родителями и детьми любовь является основной предпосылкой. Если ваши родители заставляют вас бороться за их любовь или внимание, они могут быть жестокими. В-пятых, они пренебрегают ответственностью. Игнорируют ли вас родители? Многие жестокие родители проявляют мало интереса к своим детям. Они не знают, где их дети и что они делают, и обычно им все равно. Жестокие родители обращают внимание на своих детей только тогда, когда дети доставляют им неприятности. В остальное время жестокие родители остаются отстраненными и не замечают. В-шестых, они изолируют вас от других. Изолируют ли ваши родители вас от других членов семьи? Лгут ли они, чтобы держать вас под своим контролем? Изоляция – это форма эмоционального насилия. Родители ограничивают возможности ребенка выбраться из болезненных ситуаций или встают на пути его счастья или успеха. В-седьмых, они злоупотребляют наркотиками или алкоголем. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, злоупотребление наркотиками и алкоголем является распространенным признаком родительского насилия. Эти вещества не только искажают работу мозга, но и обычно ассоциируются с деструктивным и пренебрежительным образом жизни. Вещества влияют на принятие решений, нарушают способность суждения и изменяют настроение человека. Все эти факторы могут привести к опасному или жестокому взаимодействию между родителями и детьми. А восьмых, они угрожают вашему благополучию. Угрожал ли ваш родитель причинить вред или нарушить вашу повседневную жизнь? Многие жестокие родители, прежде чем применить физическое насилие, угрожают своим детям. Возможность насилия все равно запугивает или эмоционально травмирует ребенка. Угрозы любого рода неприемлемы со стороны родителя. Дети должны чувствовать себя в безопасности и комфорте в своем доме. Когда жестокие родители угрожают, они учат ребенка бояться собственной семьи. Приходилось ли вам или вашим знакомым иметь дело с жестокими родителями? Если вы можете отнестись к этому видео, всегда знайте, что вы не одиноки, и всегда есть с кем поговорить и кто может помочь. Если вы нашли это видео полезным, поделитесь им с теми, кому оно может быть полезно. Нажмите кнопку «Мне нравится» и подпишитесь на рассылку материалов по психологии. И как всегда, супер спасибо за просмотр!